Ребята, всем привет! Сегодня я правильно покажу вам, как стоять в планке. Но сначала подписывайтесь на мой канал. Первое, в планке вы должны стоять, у вас не должно быть вот таких прогибов вниз. Также вы не должны вверх подниматься. У вас должна быть ровная прямая линия. Локти у вас должны стоять под плечами. Вы должны в панке ставить ровно, натянуто. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на меня. Мне, Бот, очень приятно, что вы подпишетесь.